Так, а вот это гульдики. Не так давно приобрела, сейчас у них период размножения. Сейчас вы слышите, как пищит птенчик. Да, пищит. Так, а вот это вот у нас э, зелененькая с черной головой, это девочка черноголовая и красноголовый мальчик. Честно говоря, скрещивание черноголовых и красноголовых не является настолько удачным и хорошим, потому что обычно такие имбридинги обречены на неудачу и самки не выкармливают птенцов. Ну, в нашем случае все очень удачно. Девочка кормит птенчика, но, к сожалению, птенчик у нас только один, но осторожненько, покажу, он там сидит, он уже взрослый, рядом два яйца свежих она только-только отложила, вот, птенчик достаточно крупный уже, будут черноголовые, немножко зеленоватые. Мадина Гульда очень интересны тем, что у них не только яркая окраска, и разнообразная, но в то же время у них очень интересные брачные танцы. Мальчик издает красивые трели, а девочка трясет хвостом в ответ. Иногда даже они подпрыгивают. Вот в следующем видео, возможно, если я успею. Поймать момент, покажу вам брачные танцы гульдиков. Они более спокойные, чем зебрики. Более гордые такие цветные птички. Они вообще по размеру покрупнее, где-то с небольшого волнистого попугайчика. Вот сейчас вы видите, у мальчика тут на голове синенькое, на спинке. Это так называемый голубой ген. Наценится он очень... Обычно просто как бы вот этот синий цвет отсутствует. Обычно они четырехцветные пятицветные, очень красивые птички. Мальчиков, а девочек зачастую отличают по пению. То есть мальчики более голосистые. Отличают от девочек более громкие. Ну, вот у нас девочки год... Даже чуть-чуть больше мальчик на месяц и младше. Напускать их можно к размножению только после того, как ему исполнится год, не раньше. рацион такой же, как у зебриков, обычный. В принципе, ничем они особо так не отличаются по содержанию. Тоже очень любят купаться, ставлю им купалки. Это, пожалуй, все, что я вам хотела рассказать.